Floral Fantasy Бра. Предмет женского гардероба за два с половиной миллиона долларов. Что это? Бюстгалтер. В честь какого путешественника названа денежная единица Коста-Рики? Колумб. Официальный свод основных сведений об экономических ресурсах страны называется кадастр Сколько автографов можно найти на украинской гривне? 5 Какие основные цели денежно-кредитной политики ФРС? Достижение максимальной занятости, стабильности цен и умеренных долгосрочных процентных ставок. Какое название во времена Российской империи носила в народе серебряная монета номиналом 1 рубль? Целковый. Средства банка, хранящиеся в иностранных банках, носят название авуары. Торговец, являющийся посредником между иностранным капиталом и национальным рынком, называется «Компрадор». Как в народе назывались чеки, выпускающиеся Архангельским отделением Госбанка в 1918-1920 годах и служившие платежным средством в Северной области. «Моржовки». Десять таких русских монет весили путь, и они были самыми тяжелыми на Руси. Как они назывались? Медный рубль. Как в современной экономической науке называется снижение эффективности экономики страны из-за увеличения экспорта сырьевых ресурсов? Голландская болезнь. Что в России делают из старых денег? Рубероид. Как называлась первая кредитная карточка? Динерс Клаб. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающим два рабочих дня, это... Срочный рынок. Какое достоинство имеет оранжевая долларовая купюра? Сто тысяч. В какой стране был создан первый ипотечный банк? Германия. В каком году евро стала единой наличной валютой для европейских государств? 2002. В какой стране платится налог на мир? Гвинея. Укажите долевой финансовый инструмент. Акция. Сколько весит самая маленькая монета? 0,17 грамм. Когда основана платежная система MasterCard? 1966 год. Как зовут бизнесмена, который прославился спекуляцией с фунтом Стерлинга? Сорос. В 1934 году была выпущена самая крупная банкнота. Каким номиналом она была? 100 тысяч. Сколько денег в 17-18 веках стоил бы товар, если бы за него заплатили 7 малтынов и 4 деньги? 46 денег. За какую мелкую монету в Венеции 16 века можно было узнать из рукописной скводки последние городские новости? Гассета. Какое финансовое название носит одна из высочайших вершин Северного Урала? Денежкин камень. Когда в Японии была введена в обращение иена? 1871 год. Дефляция это? Повышение покупательной способности. Эмиссия необеспеченных денег это? Федуциарная миссия. Одна из форм вознаграждения выплачиваемого из прибыли членам правления и директорам акционерных обществ называется Тантьема. Когда была основана Чикагская товарная биржа. 1874. Цена английского дома увеличивается на 25%, если известно, что в нем есть привидение. Монеты гитары с золотыми вставками были выпущены в Сомали. Деятельностью по определению взаимных обязательств, сбор под сверхкорректировка информации, клиринговая деятельность. Как переводится название средневековой серебряной испанской монеты Песа? Вес. Английское слово зарплата происходит от того же латинского слова. Соль. Как называется вклад, открываемый родителям, опекуном или близким родственникам в пользу ребенка? Детский вклад. Нормально использовали для облегчения подсчета денег шахматную доску. К функциям финансового рынка не относится эмиссия финансовых инструментов. Одна из этих фраз не является официальным девизом США. Не чеканилась на монетах США и не появлялась на купюрах. Какая? Сила в единстве. Сколько весит самая маленькая монета? 0,17 грамма. Какая страна первой в мире приравняла свою денежную единицу к 100 монетам? Россия. Власти какой страны сдают ее в аренду за 70 тысяч долларов в сутки? Лихтенштейн.